И всем привет! Вы на канале ТКТВ, И сегодня я снимаю а, продолжение видео, которое называется Каникулы Рарити. Ну, мои каникулы. И это еще называется проект Тетя, купи мне пони. Ну что ж, давайте начинать. Тетя, ну что, пойдем? Пойдем. Так, добрый день. Здравствуйте, ваше величество. Вот. Здравствуйте. Не надо поклоняться. О, тут еще и принцесса. Ой, как, как я рада, что ко мне ходят всякие знаменитые люди. Точнее, пони. Я, я очень это рада. Так, вам корзинки нужны? Нет, мы пришли просто за пони, да? Да. Так. Ой, какие тут ободочки. Так, ты иди, понял, а я посмотрю всякие аксессуары там. Тебе, если что, возьму. Хорошо. Ничего себе тут ас ассортиментик. Так, это игрушки пушистики всякие. Совенок у меня что-то типа того было в детстве. Это... Ой, какой-то кит. А это котенок. Да. Так, что тут у нас есть еще две игрушки принцессы Диснея. А вот и My Little Pony, мои любимые. Так, посмотрим. Вот тут даже есть большие. Это Apple Jack. Ну, и я сама большая. Может, мне большую купить? Хотя нет, у меня есть... Ой, Луна. Хотя... я Не знаю, я сейчас посмотрю, что хочу. Так, здесь, значит, у меня это каниколоновый. Так, это тут Apple Джек. Это ее сестра, это там Радуга. Это вот тут в этом ряду какие-то прозрачные понял? Так, это безымянные я не знаю, как его зовут. Вот этот а, рояль какой-то там, олив. О, это искрка, Пинки Пай, Радуга и Доктор Хуз. Кого по мне взять? Ха-ха. Можно мне, может, мне две взять? Я хочу себе, например, взять Доктор Хуза и блестящую Apple Джек. Можно так. Или вот этого. Я забыл, как его зовут. Я не помню, но потом вспомню. Или взять большую Apple Джек. Она, посмотрите, она почти с меня ростом. Такая прикольная. Как в в ко... Ой, господи, как мне ее тащить. Я не дотащу её. Я встать с ней не могу. Так, ну я посмотрю. Сейчас. тетя подойди сюда. Убегу. Ой, женщина, я вас сбила нечаянно. Ничего, ничего. Так, что ты мне кричала? Помоги мне выбрать пони Ой, я даже не знаю Так, ну тебе вот вообще Какие нравятся, большие, небольшие Ну ты из каких хочешь выбрать Я хочу из Ну из вот этих вот Из больших, ну вот из средних Так, из средних Вот смотри, мне больше из средних Нравится Вот, вот это вот так, голубенькая. А из маленьких мне вот искорка нравится. Да. Ну, я хочу вот эту. Так, убери. Эту я беру себе. А, доктор Хуза хочу взять. Ну, наверное, все. А не я хочу <соспорядок> еще принцессу взять. Может эту? Или бушистый зверешек. И какой мягенький. Он такой мягенький. Так, нет, я лучше себе еще возьму ободок. Так. А -а -а, вот этот. Ой. Все, тетя все, все взяла себе. Хорошо. Идем тогда на кассу. На кассу. Так. Давай -ка, врач. Врач. Так. так. Идем. Так, все, идем. Идем. Так, все. Это ты... И... Ой. Там уже кто-то стоит перед нами. Так, так, так. Все. Идем. Можно мне еще... Доктор Хув забыли. Доктор Хувза забыли. Бедненький. Забыли бедного доктора Хуза. Так. Так, так. Ам... Здравствуйте. Пробейте мне, пожалуйста, вот эту пони. Хорошо. Бздык. Бздык. Ой, так, пик-пик-пик. Ой, нога, нога-нога-нога. Моя нога. все. Так. Ой, с вас всего сейчас, дайте посчитаю. Эм. Эм. Ой, ну, с вас 649 рублей. Хорошо, держите. Пик. Да. Ой. Ой, все, взяла кассу у меня ездит туда-сюда Так, все, спасибо за покупку Заходите к нам еще, все, спасибо До свидания Так, отойдите Отойдите отойдите. Так Так, так. Добрый день Так, пробейте нам, пожалуйста Вот эту пони Эту пони и ободок Сейчас. Бздык. Бздык. Бздык. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. О, у вас скидка. У вас новогодняя скидка, так как вы купили вот этот вот блестящий Applejack. У вас скидка на нее 25%. Круто. Так, сколько тогда с меня? Так, с вас было тогда 1300. А сейчас... Так, ой, у вас хорошая скидка, значит, с вас 985 рублей. Хорошо, вот держите. Так, все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, все. Можете проходить. Так, все, пойдем, дочь. Пойдем. дочь. Ой. Пойдем, племяша. Племянница моя. Ну, как ты довольна? Подарком? Да. Все, пойдем э, ко мне домой, попьем чайку. И, кстати, ты знаешь, уже последний день. Скоро к тебе приедет мама. Ну все. Скоро сейчас твоя мама приедет, чайку ты попила. Все, давай готовься. Все, ладно, пока. Пока, тетя, мне очень понравилось с тобой проводить время. И пони крутые, новые. Все, да, пока, пока. О, уже подъезжает. Мама, мама. Доченька, как я рада, что ты вернулась. Дочь, ты ничего не хочешь сказать? Мама, я так соскучилась по тебе. Э -э -э Доченька, кто это такие? А, только это Джек, доктор Хурс и ободок. Я имела в виду, что это делает у тебя У нас дома Я же тебе сказала Купить лишь одну вещь Одну Ты знаешь, у нас хоть и замок большой Но у нас как бы на все твои игрушки Мест нет Вот, это даже комод подтверждает, Который упал У нас мест нет, я даже комод задеваю Ты видишь, доча Я же тебе говорила, Ты можешь купить только маленькие пони Большие очень много места занимают ладно. Ай, хорошо, тогда следующий подарок я тебе подарю не на, ну, не знаю, не на Новый год я тебе подарю, а может, на твой день рождения. Но оно будет через три месяца. Я не знаю, закажите Деду Морозу, может, он тебе принесет. Только небольшую, бога ради, только небольшую заказываю, потому что смотри, вот маленькие, их еще можно где-нибудь поставить, а больших просто уже даже места нет. Ну, хорошо. Пойдем вниз. Пойдем. Дочь, ну что нам теперь делать с этой деградацией в доме-то, а? Я не понимаю. Смотри. Вот это у тебя теперь четыре эм, пони. У меня было больше. Да, я помню, у тебя были другие еще пони, пони и всякие игрушки, но мы их потеряли, когда ездили в отдых. Да. Ману, вот у меня раньше тоже было четыре, и они же как-то умещались. Ну, как бы умещались. Но ты видишь, к чему это приводит? Они же у тебя теряются, каждый э, гастроль теряются, теряются, теряются. Поэтому я тебе не покупай много игрушек. Вот эти двое твои любимые. А ну, расставь, их вон там. Сама расставляй. Все, я... я отдыхаю. Блин, еще доставлять этих пони. Так, Луна, значит. И Элизабет, они мои любимые. Я их вот вот эти я положу сюда. Вот, раз. Два. Доча, всех расставь. Ну, мама. Не, ну, мама, давай. Ну вот, даже луну придется. Так, сейчас. Так, это выглядит, я вам покажу. Вот. Вот, всё расставила, мама, смотри, вот. Где, господи. Так. Дочь, Так. Да, все расставила. Молодец. Так, дочь, если в следующий раз ты будешь покупать пони, то помнишь какую? Да, маленькую. Так, все. Иди. Ой. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео.